Приветствую вас, зрители подписчики наших каналов. с вами Гриффитсон и... Вена. Вена. Вена, да. Персик, Вена. Короче, называйте его как, как хотите. А да. В общем, мы в прошлой серии отбили этих, этих странных боев. Крестом у меня уже более-менее два пошли. Главное закрепить успех. Давай, закрепляй. Ну и, собственно, я, наверное, буду завершать ход на этом. Да, было бы разумно, с той стороны. Но со мной попрежде. По-прежнему их по не, не хочет торговать. Да кому -то да. нужен. Да. Продает там меха какие-то. Да, непонятно. Где-то дерево какое-то продает еще. Меха у тебя даже нет. Что ты взял, что здесь есть меха? Не знаю. У тебя единственный товар это дерево только. О дерево, сорубов да. И все, у меня есть меха. Так, неприсвоенная традиция есть. Молдинг, минард, вымес. О, сколько всего. У, у меня есть меха, есть какая-то посуда, Фарфоров какой то еще. Так, вот, к сожалению. Есть у меня оливки mm -hmm. еще. Оливки? Угу, uh -huh. а у тебя-то нету. Ха-ха-ха. Так, у этого персонажа есть неписанный навык мейнарт. Ретард. А, вот, нашел. Ретард. Так, буду прокачивать стратег Ивана Венома. Так, зашай ход. Давайте, гражданская война, не гражданская война. 1% <coughs> должен за это решать. Talk, <coughs> с меня требуют деньги мастер-силы за договор о Отлично, они находятся в пустыне, в Африке. кто они вообще такие? Просто у них там один город и они требуют с меня деньги еще за договор о Какой ужас. Ну видимо, Кипр предлагает договор о отлично Отлично. А в Скандинавии есть вообще города какие-то? Помимо, ну, Дании? Uh -uh. Нету? Там вообще ничего нет. Ну там, ты на виде, там нет провинции. Ну ладно, я пока что не буду с ними воевать, поэтому соглашусь. Ну тебе с ними придется, потому что у них территория с тобой одна и Ну да, но провинции. я буду с ними воевать позже. Пока что я буду... О, бутоны пришли, кстати. Бутоны? Да, батоны. О, они Ты их напали. сможешь разбить? Ну, вообще нет, скорее всего. Ну, попробуй просто так. Поугару. Опять попробую вынести как можно больше. А, на меня напали? А, на, на тебя? тебя напали. На меня, я говорю же. Так провогау просто. Лол, мне дали достижение убейте миллион человек. Да уж, палач достижение. Так, так, так. Этот город я видел как-то один раз было мне. Но тут на самом деле погода и говно. Ну, погода тут, тут решает, мне кажется. Как раз таки. Ну, в нашу пользу в смысле. Так, мне интересно, как бы поставить войска. У него конницы вообще нет, у него только одни рукопашники. Хреново. Но у рукопашники у него нормальные. Да, у него рукопашники. Я думал, конница может будет опять бегать. К сожалению, это не тот случай, походу. Так, не, давайте-то нам мы не будем стоять прямо вот здесь. Мы лучше встанем, уже рядом с, рядом с нашей точкой. Это наша точка. Ребят, давайте. На пенек сел должен был косарь дать. Именно так сейчас будем их подлавливать. Ну прицеп у тебя есть отряд. Ну я вот только на них и надеюсь, там все остальное говно. Ну вот он. Ну тут не победим, понятное дело, ну просто так поубиваем. Как эти варвары вообще смеют выставать против Рима? Мы им принесли культуру, мы им принесли просвещение, они решили против нас восстать Ублюдать. Они с другой стороны хотят зайти походу Да, я заметил Это, кстати, вообще прекрасная новость Вражеские войска т -5. Потому что там есть склон такой прям классный, по ним будет стрелять сбоку вообще просто великолепно mm -hmm. Да, пытается обойти Ладно, будем ждать Ну да, там хорошее место. Возвышенно, возвышенность, да. Хорошее место. Просто ну, перевод в какой-то игре есть такое хорошее место. Плевс поставил. Ну, что они будут стоять без дела? Как вот немножко занимается. Он сейчас. по дому отправляет войска. Отряд. Нам выгодно будет как раз. Как это непонятно, они вообще идут. На нашего военачальника напали. Давайте, идите, папочка. О, давай. Отлично. Оу-е. Oh, yeah. В спину просто запоплю. Oh, Оу-е. Yeah. Просто. Оу-е, oh, yeah, да. Восемнадцатый раз. Ворон. Оу-е. Так, минус один. Я так понимаю. Да. Да. Так, ладно, ну, там я послал плепс. это чисто, чтобы они отвлекли внимание, пока мои принципы расстреливать свой боезапас до конца. Ну там, кстати, я смотрю, они уже потрясены. А, а ну. Ну, что, вы убежите ну, да. от флебса, что ли, кельты? Ну, флебсы, кстати, не боятся. А, нет, потрясены тоже. Ребят, да, правильно, правильно, давайте, <смех>, убегайте от плепса. <смех> да, такого я еще не видел. Прикол. Таких приколов я еще Какой не видел. Позор. Какой позор. Какой победили один отряд кельтских тримов бойных. Ну, да, это нормально. Молодцы. Хотя они убили там... Наш человеку, я тебе <laughs> да, тупо то, что пилами накидали в жопы Ну, Левис там кидают свои копья Накидывают Уже 120 человек убили Да, ну это топы, а они зарешали Ну я там уже же 240 у 2 отряда убил Давайте, давайте, давайте выиграть еще а, тогда ты, ты, ты уже тут выиграешь Ну, Фильзи. я бы не сказал, сейчас командующий еще вражеский Очень Ну вот так, что-то там непонятно делает А, она пытается обойти, что ли? Какой-то отряд у них есть Воины келетских -племен. племен, господи Так, на они убегают уже? Ну, они вернутся В чем дело? Да Ну, может, еще и выиграешь, да их догоните немножко хоть типа, поубивайте Давайте, давайте, давайте, догонять. Ладно, возвращайтесь, а то там сейчас подойдет. Надо команду еще сейчас хотя бы, чтобы он отступил. Он отстоит, по идее. Да, суга, не еще. Ну. Местность зарешало. Да. Так, Левиса, давайте, обходите, а то. Надо это делать. Немножко хоть размансить. Командующий зарешал... Ой, <смех> место зарешало, да? Там тебе спины сейчас зайдут. Да, <смех> да, я в курсе. Я жду, пока мы вражеские команды еще отступят. Не успеешь. Больно, конечно. Так, принципы, деритесь. Отлично, отлично. Ну, давайте рубить их. Отлично. Все складывается в нашу пользу. Героическая победа. Наверно. Тяжелая Эля. Ну, отлично, отлично. Ти титурус. Тито... Титурус. Титурус. Тито, у меня опять Титурус. Взяли перерыв Тупо Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. Титурус. О, Титурус. Мой кишечник. Мой кишечник у меня на руках. Какой вы Ну, это было странно. Что? Ну, что как напал и сдох. Культурное влияние своей фракции. Подавляйте всякого, кто не хочет принимать вашу культуру. Штраф за вражескую культуру принимаете чужеземцы, как обычая, смешение культуры, выиграют все. Так, мне нужно отправить пару отрядов в... Будоргис, Доргис. Само восстание будет через два хода. Подавление культуры? Конечно, нужно нам. Так, ну ты разнесешь, разнесешь этого чувака? Какого? Гудонов. Чем? Вот, эти, вот эта армия, думаешь, которая сейчас стоит? Технобогер. Да там она побитая в конец. А если подойдешь этой? Я не могу напасть, в принципе, у меня не хватает. А, ну тогда ты подвези еще одну армию, я своей нападу Ну давай Я им войну объявлю Гутонома, то есть они даже не воюют with... Ну я даже сейчас напасть не могу это максимум ну, Отлично так, мы так должны уничтожить Рома и Я возвращаюсь домой, тогда уже все там сам расправляйся давай mm -hmm. с моими врагами. Так, а мне так. надо сейчас армию вывести. Но мне нужно что-то делать с общественным порядком. Нужно будет брать наемников, ну или не наемников, с собой армию собрать. Жесть будет Так, а интересно, а в зиме сколько войска умирает? Там пойдет до да хрена умрет, я так предполагаю. Надо взять тогда это сразу наемников. Если их вот чтобы, были Так, так, что тут у нас? Потавия вырос город. Давайте увеличим. Так, а если кажись хотят... Ко мне путь отвать Дом папериев. Так, ладно, давайте возьмем этого чувака в качестве консу. Кто-то затеял ремонт. Но среди белого дня. А ну, пути по не понедельник нормальный? Наоборот, странно Человек еще не работает, что ли? <звы> <звы> <звы> так, ладно, давай-ка я качну эту итальянскую армию. А -а -а, так так так так так так а че вообще делать буду тогда с армией -то? Одна я буду атаковать все от рыбатов другой я буду кельтов на оболить что ли так легион персик, у тут все нормально с порядком. давайте креольнем в норею так, во имя Вены давайте-ка двигайтесь тоже в сторону Актинка. Мне нужна Сигистика, и мне нужен сингин. Сингидун. Сингидун. какая-то Сингидун, да. Надо нанять нормальные войска мне. Гритингс. Все, отстаньте от меня. Гритингс. Отпустить, вот хочу просто. Новое здание, разгромимся армию гутонов, отлично Как Разгром... разгромим Серьезно, мне не хватит шага? Там нафиг Ты чё пошутил? Пыля хамуха Ну хотя бы, если что, он атакует меня вместе с тобой Но он скорее всего обойдет и допадет на лугу Он вот не быть. сможет обойти Вот прикол Да почему он не сможет? А там же река Ну, он обойдет через лес тебя и Пойдет через реку. Да. Капец, Ну-ка, если здесь сверу Арвин? Не, не по-моему, они будут вынуждены напасть на меня, потому что мы с ними сейчас на одной, как сказать, красной точке находимся. Он может, он может просто ливнуть в свой город. Не уверен, по-моему, он должен будет напасть. Ну, кстати, в зиме... Я в семье а? сейчас потеряю до еще войск, так что если он не нападет, то там у меня потери будут огроменные. Не, я могу знать, как я могу знать, как поступить. Я могу. Не исполководца еще одной напасть. Если получится. Да как ты его наймешь -то? Ты его только в городе можешь нанимать же. Ну вот мне в Будоргис. А, или он сможет подойти? Ну, да нет, конечно, он только на следующий ход сможет ходить. Да. Когда не получится? Тогда ждем? Еще. Правда, это восстание будет сейчас. Если короче, для бота опять. Сейчас восстание опять появится бой. Ну нет, мы, кстати, с моя столица, бой не должны появиться. Прикол, боя. Все равно захватили, че. Опять сюда, новый. Ну нахер. У тебя там я дороги, если восстание еще будет через ход. Ты хоть найми кого-нибудь, что у тебя там можно было обиться. Да, на имущество. А то опять, если там восстание будет, опять захватит, опять начнешь. Ой, меня опять захватили. Какой ужас. Так. Печки на убрать. Ладно, хоть кого-то надо. Хоть кого-то. Да похер, вот там нанимаешь сейчас. Тебе главное хоть отбиться. у тебя войска вообще нету. Так, вебиски, давайте-ка с вами торговать Ладно, не хотят <кх> торговать с вами <пух> Блин, я кстати, не посмотрел, сколько там шансов, к гражданской войне окей а, okay. Чего? На меня напали не, не напали, а появились ну, они должны были появиться, там. будет, все в no -like Should... Идите в жопу Ну, там горизонт большой, так что он Соснёт тунтунца, как говорится Военные приоритеты набор пехоты, корабли, понец Пехот, разумеется Он укрепился, слышишь? Mm, это плохо можно его обойти, пойти на город Но ну, я думаю, надо его все равно убить Так что... По-любому убиваем его Нажим нападение ну, Ладно, Она отпущу их Так, этих я распускаю наемников Слушай, а ты можешь разбить наемников? Ой, наемников, мятежников, я пойду М да, кстати, могу <связать> У меня все равно а, надо домой возвращаться. А, окей, <связать> они убежали, они не могу теперь Ладно, я тогда пойду на Скалкалис. Они в любом случае не захватят в упор, потому что он хорошо укреплен. Мне надо все возвращаться домой. Я как раз общественный порядок налажу. Что ты сделаешь? Налажаешь? <связать> <связать> Нет, буду налаживать общественный порядок. На. Ну, уважаю, да. <свят> <свят> так, вот так. Так, тут кто-то решил захватить плевку вместо меня. Нет, ребята, это мой город. Я его потерял, я его и заберу. Я его породил, я его... И убью. убил. Скоро диски. кто такие вообще? Скардиски. Диски какие-то, не знаю. Сиди. Ну и там стоят вознареи. Ага. Возленареи, а это где? Вообще. Это. Это это. Короче, возле нории, да? Не, ну тут в крах, короче. Я сейчас, кстати, закончу. Хочу еще три территории. А, лола, они взяли, обошли тулепорт. отребаты. А Нифига, вы какие хитрецы. Они хотят напасть на Тулепфорд, в котором 11 отрядов. Ну, попробуйте. Вам будет плохо. Попи будет больно, да? будет больно не только попи, Будет больно всему. Короче, я войска все ведут пока что на этих, на варваров, которые сверху. Их вынесу. Ну, кстати, у кимбров тоже армия маленькая. Да, но ну, они хотели, видишь, от отхватить их в лев, потому что он там пустой был. Какие-то типа, хитрожопые. Давайте мы захватим в лев. Ну, пока что у меня с ними договор на стоит, ну ладно, я пока что буду разбираться с Да бутонами. они не набирались на тебя нападать, они на меня хотели, на мою территорию хотели схватить. Ну, отхватили. Отхватили лищябку? Да, соснули они. Ну Сережа дела вот отлично складываются. Не то чтобы отлично, но уже более-менее. Ну, это да. Ну вот это сейчас план вынести все, значит, будет попроще. Голые, голые мужики, наверное, нужны. Же... Не будем. Нам уже нужно двигаться на этот в чтобы выиграть компанию. Насколько я помню. Нам тут надо много чего захватить. В том числе надо и Британию хватануть. но ну, Британию я могу хватануть, в принципе, у этих. Или как будем вступать? Ну, я сейчас а, хочу ну, я хочу сейчас пару территорий захватить. Мне надо Галию полностью захватить. Ну, ты будешь Галию захватывать, я могу Британию потом. Когда, когда же будут дела были менять. Ну, у тебя вообще надо идти как раз-таки этих... Всяких кочевников убивать. На восток? Да. Ну, хорошо, тогда буду идти на восток, ты будешь завтра. Ну, в на Эйценов нападать. Ну, нужно сейчас Даню захватить. Я, если я уже в ту сторону иду. Ну да, ты прав. Лучше тебе идти на восток, там, твои друзья эстонцы ждут тебя. Даже... В, ждут, пока Таллин, по-моему, уже, да, столицу Эстонии? <р Mage> да, но там нет, нет городов же. <р October> ну ладно, я шучу, это не Таллин не пикнул. Монстри Гилс. Короче, предположим, это таин будущее. Они тебя ждут у себя в гостях. Курит табак. Белорусов ждут. Ну, вообще германцев. Ну ладно, Германцы. Так, знаменитый боевой дух. Великий полководец. Это кто у нас? Это Юни Брут которому там лет, наверное, тоже 60 уже чем -то. с чем-то. Ему 71, окей. Дедок такой с бородой... там на картинке молодой чувак, которого он не больше 40. Блин. так не сделали в игре, что типа он там стареет, хотя бы какую-то анимацию. иногда меняется картинка. Было бы классно. По-моему, кстати, в первом Риме было, что менялся, постареем здесь. Ладно, захватываем этих этих странных бутонов. Бутоны, да, давай хватай. У меня же заноза в заднице. 40 человек. <laughs> Вообще изи. Ну, теперь Отлично. хоть больше, чем три территории, впервые за компанию. Империя Империя, все, империя Так, риск 0% Против партии кванцы, зверя по зверю, Устроить чистку Заблевать верность Пошли все нахер, да? Да Некоторые вопросы требуют вашего внимания, так что это? Ладно, звоню вас, вашу верность. Политическое, политическое событие. Отлично. А, ага, нормально, теперь могу устроить чистку. Там, по-моему, лучше себе ничего не делать такого. Чистка это, по по-моему, наоборот, уже делать. Ну ладно, я просто пошутил, типа. ладно Вот Аль тюра. Проще тюра. Зачем тюр? А, ну у меня к пище дохерещ, можно, пенсию, построить К пище Так а что это за... За восклицательный знак, что-то А, там, чувак в политике тебя ждет, какой-то персонаж Который хочет тебе сказать что-то Так, в племени назревает раскол Ты группа уже устроятся в драку с целью выяснить, кто вы уже Ходите на группу, пусть боги узрят величие избранных двумя воин Нифига вы вот там развлекаетесь похлеще, чем римляне Ну да Так, ладно Хочу посмотреть что там у эстов вообще А где их армия? Она сдохла <сess2> <сess2> Ливнули Ливнули из горо с города Безумные налетчики Да уж точно из города. Оттекает ну, ГГ. они просто поняли, что все поднялись И убежали. Ужас. Так, здесь у меня восстание будет через ход. Надо чего армию нанять. Спин армия такая-то. в, хочу в восстание, если что. Если ты не помнишь. У меня там гардизон. Ну так это все равно они через ход нападут, скорее всего. У них там уже будет 8 отрядов. Ну, тогда я буду выводить отсюда армию. Ну, можно так, хотя, я думаю, они все равно успеют напасть-то, ну, короче, ладно. Блин, ну вскоре нам даже не допадать. Ну, это было зрако, конечно. Он нападет. он нападет, наверное, на тебя. <смех> Нет, он же на горы, типа, у него цель одна. Ну, не уверен. <смех> так, здесь срочно тюро построю. Скаукались еще. Надо построить что-нибудь. Колодец, в дом священное дерево, что-то вообще по культурному влиянию мне интересно, германцы понижаются, уадинская культура повышает. Рим повышается. Победить. Надо копии построить. Но дело в том, что да, я там поставил алтарь в Юпитер, который, видимо на тебя тоже плохо влияет. А потом не восстанут. Ну да, быть забавно. <laughs> латинские мятежники какие-нибудь <laughs> Да уж Твои столицы, латинские <laughs> Вау Ладно, завершаю ход Наверное ем Ход Так, значит, технология будет Новая да. Ой, я качнулся nice. Майс Не, 8 Ходов, конечно. В общем ходов, У меня Это нормальные как бы. технологии появились уже. <coughs> уже <coughs> смогут <coughs> нормальных мечников нанимать хотя бы. Дай, почему все требуют с меня деньги, я не понимаю. И богатые. Наверное. верно. Мирный договор. Вот эти хоть мне деньги предлагают, да и заняться. Потому что никого ничего не имеет. <coughs> не имеет смысла. Вообще просто. Задание провалено, изучите строительство. Это вообще похер. Я не знаю, что это строительство. Создайте, они... создайте армию. Вы провалили это задание. У вас задание неминуемо. Серьезно? А. Слушай, разби, пожалуйста, этих мятяжников. Я, наверное, не смогу их разбить. Только ты на ускоре на марш. Ну, понятное дело. Я ж бежал. Так, ну отлично, сейчас будем уничтожать хестов Так, а где у меня моя армия? Uh -huh. Не, вот мне реально интересно куда пропали, а их вообще нет, у них только корабли Ну они возможно в лесу сидят на самом деле Поэтому... ну, Мы, мы различник не заметил даже Так это нормально Должен А сейчас они убегут Оп, а нет, не убежали лол ну ладно Проботить? Проботить, конечно. Так, ладно, мы пойдем домой, все не прочь. И у нас тут заждались там жены. Так. Так а что за провинция Алабух? А, это Даня, да? Наверное, не знаю. Ничего, похуй. В полной программе. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Ну ладно, я, наверное, пойду. Ну, тогда я пойду, наверное, но не на ускоренный марш. Найстов. Всякий случай. Так, И ну что, ночь. мы нападаем на скорой диску. Скорый диск. Надо захватить его территории. Так. Фикасится качнутый принцип. Ну. Шестой ранг Нормально так. Топчик, чуваки. Еще бы нам заимить претарианцев вообще классно. Но пока это невозможно сделать Так, блин, а флев у меня, если я уйду, сейчас захватит, да? Я понимаю, сразу же нападут сраные отребаты и захватит этот город Мне бы просто хотелось бы захватить э, нервиев долбанных, которые там умирают от голода. Ой, а вот это я зря сделал, наверное. Блин, пропустил ход, наверное, надо было подождать. Магнахар. Блин, мой озучик сдох. <laughs> Может он 70 лет, наверное, как-то этому, этому. Да, он когда-то должен был умереть. Так, магнахар. Ой, нифига себе прокачанный в этот военачальник. Ну, то есть этот. Э, как его там. Так похуй так, все уже забыли, как его звали. Как его зовут? Ну. порядок, проинтерес. Вот, вот, да там восстание, да, будет, подоргись. Ну да, я знаю, но там у меня войска есть уже. Так что, в принципе, пофиг. Так, надо технологию защитить, конечно Какую бы защитить технологию Вот Это тому военку иду Легионеры и ветераны Тут можно идти, в принципе, наверное Да, можно идти Если наемников возьму Так, а здесь на обычный марш идите. А, или нет. Или идите в шабудоргис. А, а тут ну, общественный порядок пусть повышает. Да, так будет правильно сделать. А, дальше. У меня все строится но упор. Я не знаю, укреплять ли его. Я думаю, что не стоит его укреплять, потому что это общий порядок заход и рост заход. Блин. Ну ладно, укреплю. На деньги тратить в любом случае. Вольки, мятежники. А, ну, кстати, слушай, я когда ход пропускаю, по-моему, у меня сразу должно быть видно, есть ли у меня восстание или нет. Ну, точнее, гражданская война. Она на следующий ход сразу появляется, по Так, а сколько тут вообще провинция, мне интересно? Уэстов сколько? Одна провинция уэстов, но у, нее, у него армии нету. Но он воюет с анартами со мной. В любом случае, я через ход его захвачу, если ничего не изменится О, У твоих этих метателей там аж золотая лычка уже появилась Где золотая лычка? А, да, кстати Одна зла, две золотые лычки есть Да, а как ты думал? Жестко, конечно. А, Блин, ну если я найму тут еще один отряд, <с то у меня будет ноль Общественный порядок и не будет восстания А, у меня денег нету Ну-ка, если я попрошу, то у меня появятся деньги, логично ну да. Ну, проси, что делать. Ну, спасибо. <смех> Я так сравниваю э, баланс сил с тобой. <смех> Я не знаю, какой у нас баланс сил. А, вообще, жесть. Да ты заколебал. Have... <смех> не знаю, меньше двух тысяч нельзя. <смех> ты уже там тысяч есть мне должен. <смех> ну, извините, пожалуйста. Вот копейчики, вот он. О, так нормально, ребята. Отлично. Все прекрасно. Восстание рабов. Смысл восстание рабов? Рабов. Раб. Такой ролик появился. Рабов. Кровь требует крови. О, у тебя там целый стак появился. <laughs> Класс. Где? Ну, с рядом. Ёп, твою дивизию. Откуда они там появились? Рабы. Я ж никого не, не порабощал. Ну видишь, рабы не забыли этого. Суки дети. Сражайся. А, пипец. Что там много? А, там кавалерия еще много. Гороче, ладно. Смотри, что сейчас будет. Ну тут в принципе 2000 и рядышком. Но, ну, как бы можно выиграть, но ну, у него там кава очень много. Как раз серию закончим сейчас на этом. Ну. Да. Ну там, да, кава, типа она не будет участвовать, так сказать. Будет тупо чилить стоять. Ну да, но как бы. И без кавы там будет полегче. То есть там будет меньше людей. Ну да, но типа у них серебряные лычки. Поэтому, к сожалению, тут, скорее всего, победить невозможно. Ну, давай, этих каких-нибудь людей мне. Кого тебе дать? Хоть кого-то. Воражей своих любимых. Дай Так, стоп. Выражаюсь в один отряд, я так понял. <саспитать> так, подожди-ка секунду. М -м он, давайте по армии дам. Хоть кого-нибудь. Да. Надо нормально оборону поставить хотя бы. Ну да, в этот раз не стоит становиться спиной к врагам. Я считаю. Ну да, логично. Не стоит убегать. Но... Как мы поступим? Ну, сначала пускай метатели стоят момента тебя нет, я тебе всех отдал вроде. Да. Да. Тогда по-другому по поставим. Вот Так вот. Ну и просто ждать пока они подъедут. На своих МРЦ. На черных воронках, пока подъедут. Ну, можно пока что, наверное, перемотку. Ну да. Пока не подкатит. Давайте подкатывайте к Подка Подкатил. Раб. Кворажей. Подкатил. Да, уж точно. И убил еще. Она мне не дала Мы обнаружили засаду да. врага понятно, Она уничал А это засада, оу, щит Так, надо войска подвести, а это там двои стоят Ну да, сейчас пока еще Никуда Подводить О, Давайте спалите все лестницы нахер Ну, к сожалению, они стреляют по людям и не по лестнице Ну че, миди можно было спалить Ну, можно здесь спалить, но типа это сложно не так уж и легко Ну по-моему одну лестницу спалили Нет, она даже не, ничего не дымится, она должна задымиться, потом начинает гореть угу. Вот она начала дымиться Окей. Может, одну так, с... минус надо, да? Может быть Будем но... надеяться, что Ну, стреляйте в лестницу, зачем вы людей стреляетесь? Нормально, они все уже горят, но они живы <laughs> Они живы, да? Мы обнаружили Нет, походу даже ни одну лестницу не сошел. Жок. они ну, там все горят, почему они не играть? Давай, на лестнице ready мы встаем. Так, вы становиться будете ли, вы будете смотреть? Тупые вражи блин, бабы. Сразу видно. Ну. No. Кто то есть, то есть. Слендерс. Ёбку, ну вот. Что здесь происходит? Вообще жесть какая-то. Что такое? Там все горят. Да, бывает. Иногда приходится погореть. Так, всем поставили режим обороны Так, режим обороны вот. Так, от них мы, походу, опрокинули, я так понял Или нет, колеблются, mm, да. колеблются да, да, кажется, мы. Кажется. мы обнаружили засаду врага Нет, они не хотят сдаваться Бам спину. Как, как вам это понравится? Как вам это понравится? Скины дети. Угу. Наши остались без снаряжения. Так, они уже дрогнули. Они уже тут полчаса дорожат, могут никак отступить. Ну да. ряды дрогнули куда собрались удушевление наконец-то ну, один отряд убежал наши остались без снаряжения Спустя полчаса ну пока что держимся на фланге вообще отлично На левом. Угу. На правом же, ну, тоже вроде нормально. Я сейчас часть войск отошлю на право фланг. Окей. Нам вообще нужно было, знаешь, как выступить? Ты бы на левом фланге полностью расположился, а я на правом. Ну... Ну, я, в принципе, все войска на левом держал. Ой, куда вы? Так, здесь... А, блин, их тут много Голубы горят, но они не, не умирают У <существует> это только закаляет Да, огонь закаляет в бою да. Там конники учатся Конники сейчас... Наша uh, остались без стрельни. Ну пусть пытаются стрелять. На на правом фланге же плохо Ну, Мария, блин, там входится, обстреливает так неплохо. <свистит> <свистит> да, что-то они прям подъехали начали парить грязь Че, Мы держимся, кажется. <свистит> ну, ч ⁇ не убегают, так уже почти всех убили. Ой, там сейчас слушательники до хери еще вышли. У ну, нас нет выбора, не вышли да. ничего из вас. Так бы немножко пехоту, блин, на вороты, которые. Ну, да, никак, не думаешь. Ражи поорал, но это ничего не дало. Баба наорала, не помогло. Че, не копи не бросает? Ну, короче, я думаю, тут все печально Ну, да, слишком много Ну, да, если бы не лычки опыт, то мы бы их выиграли А они с лычками играют, поэтому Жестко печально Ну, на очень много кинул войск Да, это не помогло бы все равно Тонально у них и лучники погиб. есть погиб. Так что, Да, иконец еще если конники не были учениками, там было побольше шансов. Ну, наверное, хотя я не уверен. Ну, это работает, это не страшно. Да. да. Давай, там, да. проматуй. <зв <Drape> <звуч ayr political chatter> О, нет. Случайное поражение. Перекилем. Забоевачиваешься. У меня в мауте Позвали мого персажа бить гель с ним. Называл так. Ясно. Че, нормально тоже их нарубали. Ну них хуйщики, смотри, сколько настреляли. Ну да. Так они стояли под таким хорошим углом, стреляли, что жестко там много убили. О, щит. Прямо у меня. Да, они разграбят просто. Пусть грабит, Это вообще, кто на кого напал сейчас? Чё происходит? А, это... <соценно> Вибиски напали на моих э, восставших. Ну, спасибо, что вы решили а воставших убить. Я это ценю. <соценно> ну, их убили вибисков, да? <соценно> ну, я им помог. Типа, ладно, моих восставших убили. Я тут не против. Че за Спасибо. <laughs> так, и тут у меня на границе стоят скор. скор Какие-то диски, короче. Компакт. CD-диски. Hd диск. Да. да, 4 хода я еще не могу им войну объявить. Я так хочу войну объявить, ребят. Давайте без этого. Блин, с робами не знаю, что делать. Они смогут потом пойти на, на другие города. Сейчас. Так пухер вообще. Просто я не знаю, что делать с Рабами. Oh. Знаю, сейчас основная армия меня сейчас на Эстов идет. Им как бы зан. Да. Умрите. Что там с Тут бамжи всякие под ногами вертятся. Мой город yeah! Риму. Нужно больше территорий, пространства, рабы, как в том видосе, нам нужно больше территории. пространства, рабы, Криму, нужно больше денег, так, ну, что, что у нас тут еще, исследование нужно. Ну, я ежу. Я же самого самому надоело простить у тебя помощь Ну да, прохождение на этом только и оставываются. Ну. Ну с рабами не знаю, что делать, реально. Ну чё, ч, тупо жди, пока армия появится, чтобы их разбить. Ну, они же не, не пойдут дальше. Ну, видишь, они стоят тупо грабить тебя и все. Ну, они вообще могут пойти по всем территориям. Там просто у них сейчас армия жестко побитая будет, я думаю, что они как-то не особо воевать смогут. А умираться не будут? Да, да, они умирают потихоньку. А, ну пусть дохнут. Так, мне что то менюшка пропала. Доходами не совсем вообще. Какой-то баг. Наверное, мы сейчас все равно закончим. Ну, пока только ход. Да. Сколько мы записываем-то уже? Ну, пора бы вообще закончить уже. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал каналы. С вами был Веном. И Гриффонсон? Как же его там? А, точно Гриффонсон. Гриффонсон поднялся, у него четыре территории теперь. Правда, одну грабят все эти рабы. Откуда они там взялись вообще? Ну, видишь, у тебя была потайная ячейка в Буддургесе и рабов там просто партия рабов я ж не хотел их порабощать но они сами захотели быть порабощены и остать против с топовой ну ладно короче всем пока удачи всем и пока